Здравствуйте, меня зовут Роман Бевзенко. В рамках следующей лекции мы обсудим с вами основания расторжения договора по действующему Гражданскому кодексу. Поговорим об особенностях расторжения договора судом, расторжения договора по решению большинства его сторон и о том, что такое односторонний отказ от договора. Смотрите на видео